всем привет на связи мир в этом видео хочу поделиться очередным товаром трус для прочистки канализации видим что в нише выручка 2 миллиона есть упущенная выручка на 237 тысяч ну, соответственно продажи 5000 штук в месяц посмотрел данную нишу что увидел что всего продаж как бы только у вот этих 5 селлеров и они отгружаются на на такие склады которые как бы, ранжируют не особо на всю Россию. Опять же, тем самым они теряют выручку Если мы отгрузимся на коледина Казань, Екатеринбург который ранжирует на всю Россию Соответственно, мы будем делать выручку больше Мы видим, что выручка, в принципе, у всех есть Но вот эти топчики Нашел похожий товар на 1688 Вот данный товар Если мы посмотрим Во-первых, он уникальный Он выглядит по-другому Стильно, модно вы будете отличаться по соответственно по визуалу по... поэтому можно закупить этот товар и забрать эту нишу так как она как говорю же всего пять человек продает но ну, выручку нормально просто написал данному селлеру спросил найти русский товар почем продаешь он мне написал уже 6,2 но ну, можно до 6 и до 5 не опустить его если мы закажем партию всего доброго Подписывайтесь. Всем пока-пока.